Кирилл, привет! Хочу э, сказать э, всех, кто меня ждет завтра на концерте Вы сами знаете, кого, а меня там не будет Вот, Поэтому просто хотел проинформировать вас Вот, эм, альбом готов, я залил его уже, он появится на хэллоуин, и я думаю, это будет клево. Посмотрим на фидбэк с альбомом, если мне все понравится, как э, будет идти, то, возможно, сделаю тур по каким-то крупным городам России. Эм, Да, Кирилл, я сейчас э, доеду до нового места, и потом тебе напишу, вот, приеду я или нет. Но если что, встретимся сегодня попозже немножко. Вот На альбоме будет один фит, только один. И он будет с человеком, который мне помогал все это время. Его зовут Нова. С ним будет фит Ну и думаю, что на релизе других людей вы сможете меня увидеть в качестве фичуринга В чем будет круто Героин, привет! Нет, меня не будет завтра. Мне там не будет. Вот. вот э, как выйдет альбом, я посмотрю на фидбэк. Вот. И в течение недели, наверное устроить типа опросы, в каких городах вы бы хотели меня видеть. И я постараюсь, я постараюсь э -э сделать крутой тур для вас. <дум> Дамы в Дюраге. Зароджию с папой <дум> Да нет, вы можете не расстраиваться, еще будет куча концертов моих.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 по поводу, кстати, Мертвной 3, типа, трек не то, чтобы изъяли из ВК, просто я его начал заливать уже, и они в течение нескольких дней э вернут его на место, потому что сейчас другой, ну, такой же Мертвной 3 заливается, но он уже будет на альбоме. То есть я уже заливаю альбом. Вот. Надеюсь, вам все понравится. Я бы хотел просто показать вам этим альбомом, что... Э можно создать что-то красивое, художественное и просто заниматься творчеством, прикрепляя к этому какой-то свой жизненный опыт и если там у меня да, какая-то моя специализация, она ну, как бы больше продюсерская наверное, мне бы хотелось показать, что я могу сделать все что угодно, это же творчество, это эксперименты, поэтому попробуем немного поэкспериментировать, потому что все что я вижу сейчас, это повторение одного и того же. Рон, вот с Павелом. Я и так вечно молодой, вечно пьяный. Смотри, я, Да, альбом будет на русском, так что ну, смысл мне его писать на английском. Я же типа его пишу там для себя, для вас также. Мне его писать на английском. будет я хотел сделать так чтобы там было 50 на 50 сделать уклон именно на, на сами инструменталы на живые гитары вот мы с Мишей очень хорошо постарались над продакшеном для альбома я думаю это просто будет даже интересно слушать Нет, я не хочу сейчас говорить об этом, почему у меня не будет на этой своей причины. <с> Думаю, вы скоро все сами поймете. Вот. С чего вы решили, что я в Чехии нет, а в Москве? Что это Нет, я не думал дропнуть альбом раньше. Я хочу именно сделать его в Хэллоуин, потому что достаточно будет символично сделать. И я очень постарался, чтобы он вышел именно в это время. У вас много. Я удивлен. Люблю вас, паучки. На альбоме будет 11 треков, и они все с моим голосом. Так что можете радоваться. Вот. Все, кто завтра пойдет на концерт, желаю вам провести отличное время. Вот. Потому что.. Оцените это пока. У вас есть возможность. Не тридцать. Yeah, B будет. Ну, позадавайте пока вопросы, пока есть время, не так часто с вами общаюсь, разговариваю. Каким цветом у меня ассоциируется семья с белым? Twins 2, не знаю, надо с Брэндоном обсудить этот вопрос. Сейчас э, просто был занят своим альбомом, еще альбомом с другими рэперами, ну, не русскими. Слава богу. Да, я планирую дальше развиваться в сольной карьере, потому что я думаю, для первого даже альбома у меня неплохо получилось, потому что я вложил очень много туда э, сил, труда, своих эмоций, поэтому я думаю, это будет круто. По поводу того, чтобы замутить разбор какого-нибудь бита, думаю, в ближайшее время я замучу что-то. Типа так, такой же деконструкт, вот какого-нибудь известного своего бита. Вот покажу, как я его сделал. Ну, типа, знаете, мне эти Бенгеры заебали. Вот. Ну, я буду сделать там, в ну, дальнейшем альбом, возможно, будут в немного другой направленности, но я именно хотел сделать что-то достаточно лиричное, потому что, ну, как бы, период в жизни был такой не особо легкий. Да, все биты на альбоме сделал я, Миша. Я думаю, что в современной России будет интересно послушать и такой звук, потому что я не вижу, чтобы кто-то вам давал что-то реально интересное послушать, потому что всем лень, всем лень просто делать что-то новое. Вот. Есть, да, рэп, вот они его и долбят бесконечно, <laughs> и будут долбить дальше. Возможно, я тоже что-то попробую в этом жанре сам себя, но... There are my eggs top Вот. Сегодня буду на выступлении Бэби Тейпа, так что потусуемся там с удовольствием. Вот. Всех люблю, всех целую, пуки, давайте на связи будем. Берегите себя.